Две недели назад у меня появилась камбрия. Она была без корешков, за гнилыми корешками. Я ее посадила в менее благоемкий субстрат. Вот. И за две недели, посмотрите, пожалуйста, вот один ростик молоденький, а вот второй. Явно увеличились в размере, уже появляются листики и молодой рост. Вот этот молодой ростик вот он. Начал выпускать корешки. Будем надеяться, что моя камбрия выживет и порадует меня цветением. До свидания. До новых встреч.